Слева море, справа море И маяк рваной раной Багровеет краснозем. Нет, не выбраться отсюда Нам никак, У обрыва мы напрасно Чудо ждем, Морячок и бравый летчик И солдат, Черноморцы здесь без званий Наград, Добивает голод жаждой жара И утюжит землю сверху мессера. А море черное, и пенится, и злится, Но взрывы глушат громовой прибой. И к тридцать пятой батарее не пробиться, Парад последний на обрыве состоится. Прости нас бегство, город мой родной. Дрались мы до последнего, поверьте, Но отступать нам некуда уже, С обрыва шаг не в бездну в бессмертии. Для черноморцев нет достойней смерти, чем смерть на Херсоневском рубеже. Мы были здесь, мы жили здесь, мы бились здесь, на этом рубеже. Севастополь, ты в ночи горишь костром, перепахан страшным плугом весь плацдарм, и моя косле поглох от взрывов гром, но мы живы. Севастополь наш не сдан, Не для нас последний катер, самолет. Нам был лодку, парус или просто плод. Мы на этих скалах, выжжены огнем, искупели черный, черной вечность мы уйдем. А море черное и пенится, и злится, Но взрывы глушат громовой прибой. И к тридцать пятой Батарея не пробиться, Парад последний на обрыве состоится. Прости нам бегство, Город наш родной.